А, ты рядом. Здравствуйте, Алексей. Расскажите. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваше впечатление о банке? Это просто словами не передать. Просто попадаешь в такую среду. Ну это, наверное, вот я не знаю, вернее, я не помню, как было в утробе матери, но это что-то, наверное, сродни. А у тебя такая благодать, что, ну, ну, не передать словами. Я, конечно, так рассказывать не могу красиво. Вот Денис, может, что-то помнит. Супер. Супер! Просто он будет нежный. Классный пар, ласкающий. Да, да. Спасибо, спасибо.